Я торжественно обещаю, торжественно обещаю, что больше никогда ничего не пообещаю. Какому? Какое оружие? Я не доставал его, бля! Hey, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Геймс, с вами, как всегда, ваш Сантьяго. И сегодня я продолжаю игру под названием Fable. Давайте сведем свои олдскулы с ума и продолжим прохождение этой игры. Заваривай крепкий чаек, приготовь для себя пару вкусных плюх, а мы начинаем. Ах да, не, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Это не сложно, но очень хотелось бы. Итак, мы... Как называется локация? Я забыл. В общем, начальная локация я вам... Что хочу сказать? Я достаточно сильно проявил себя в прокачке этого героя. Я невероятным образом просто покорил сердца миллионов женщин в этих деревушках. То есть я сейчас нахожусь в статусе героя. Я на прошлом прохождении пообещал, что я займусь прокачкой персонажей. Я это сделал, я приобрел себе самый топовый шмот. Ну как, не самый топовый, конечно же, но я купил его за свои деньги, которые заработал лично я сам. Сейчас посмотрю, напомните, пожалуйста, что у нас по, за... по заданиям защита фруктовой фермы Вот, нам нужна, э, защит... ну, нужно защитить фруктовую ферму Пообещав там кучу всяких э, штук нашим зрителям, да Мы же на героя играем, герой нашелся, блин, Саня, герой Саня, герой, но обещал там полной херни и не смог пройти как бы, но ну мы с вами знаем, что я как бы, ну, я ж, ну, типа, я... я гнать не буду, я, про, я все сделал про, Я все, я обещал, я сделаю. Я обещал, я сделаю. Я сейчас пойду защищать эту фруктовую ферму от разбойников, разбойников, которые там э, каким-то способом пытаются украсть наши фрукты. Не знаю, правда, зачем это им, но все же я хочу напомнить, что я научился драться, сражаться, ага, Научился сражаться, значит, и пытаюсь вот как бы, ну, двигаться дальше, поправить по ходу игры, игры, игры, здесь... Как бы прокачал героя, прокачал его выдержку, на опа. Ну, и... Вот как бы еще вот такую штуку, но ну, уме... научился клепать, но, правда, магией я здесь не пользуюсь, потому что я герой, я воин, я как бы чем дистанционно пытался пройти эту игру, если я максимально могу... Максимально быстро могу это сделать Да хватит меня, вс... они меня все бьют Понимаешь, я сколько не играл, я играл часов 6, наверное, в эту игру э, выполняет одни и те же задания, пробивая тех тех же героев Короче, в попытках прокачать героя э, Они меня все равно хлебают Я до сих пор не, не научился это делать, понимаешь, о чем я? Ну это шкал Как так можно играть? Ай, как... а, ну можно, значит можно вот, вот видишь? Видишь, я герой, богоподобный герой угу, конечно, сейчас Вот я уже двигаюсь в направлении, которое нам вроде бы было нужно По-моему, ферма там Я не знаю, куда меня ведет этот курсор а, Точнее, обозначение направления в игре Но я при этом, я хочу, я хочу пройти, блин Я, я не помню сюжет Сюжет, а что там, что там в сюжете было? А, оп, вот тролль, оп, вот тролль Ну, вот тролля мы научились не избивать, как бы, в этом нет ничего плохого э, и страшного, типа, сейчас он для нас, как бы, ну, извините, легчайший, легчайший крип, легчайший крип. Единственная проблема в том, что заключается, что я вот обещал пройти там миссию какую-то глушом. И как это сделать, не знаю. Там еще никто не должен умереть. Меня не должны ни разу ударить. Тоже обещание? Обещание. Но, а чё? А почему я это пообещал? Кому я это пообещал? Не знаю. Но я ни слова блуд, я пыли не накидываю, так скажем, да? Что сказал, то и будет. Сейчас вот как бы четверых вот этих вот и делают и делаю тут можно хоть кого-то. Ну, ясно. <смех> Убийца. Убийца, разбойником в деле. Сейчас займемся вот этими двумя. Да можно, пожалуйста, кого-то то хоть убить? Можно хотя бы пройти к началу миссии, да, дабы. Я настоящий лидер. Давай, убил двоих. Нет? Блин, да посмотри на них. Все, минус один. Минус последний, сейчас подкинемся Пошли. Кулаками его замочу Просто кулаками загашу а, Торговцы, да, еще пытаются мне помочь А можно отойти? Я как бы не могу попасть из-за вас Слабый не ищет оправданий, слабый просто делает Я не могу... <говали> попасть из-за вас ух ты! <-Ver> Так, все, я побежал а -а -а". Ух ты, ух ты, ух ты. Ты. Ты. ты А мне не туда, прикинь, зачем я их убивал Мне не туда нужно было Ну ладно, мы, за... мы защищ... защищили Защитили торговцев от напасти Двигаемся в сторону Задания И посмотрим, сможем ли мы сейчас В своем титуле, в своем теле Бодром теле, голышом пройти задание Которое нам было дано вот оно. Все, мы здесь, мы на ферме. Слава вы, что вы здесь. Я-то думал, никто здесь не открытся. Я вам тут помощь охрану нанял. Но разбойников-то тьма тьмущие, разнесут все тут на части. Разбойников-то твои. мы этих не находили, а тот никак не беды от проклятых. Нет, Саня здесь. Может. Жанна их видеть не хочет, так что мы их в ящики сложили и вам барсунули сунули. Давай-давай. больше давай. ему денег стоит. Леди Грей на них говорят запала. С тех пор нам покоя и нет. Хорошо, я понял. Значит, мы напомнили себе так. Награда, охраняйтесь, ящики. Э, инфа. Есть инфа по поводу моих обещаний, которые... О, без защиты выполнить задание голышом Ни царапины, не получить урона. Кулачный боец, не используйте оружие. И атакующую магию. Внимание, требуется стандартная схема управления. Защита собственности. Убедиться, что все шкатулки, артефакты на месте. И стражники должны остаться живы. Шок. Я не знаю, как это сделать. Я вот наобещал э, хуйни Реал. Вот Реал, Я наобещал. А нахера я это сделал? Ком... Ой, шок сейчас вообще. Она Мне сейчас щас... да, Я сейчас за охраннику за охрану спрячусь. А у нас гости. Так, так, спрятал. Вся, спрятался. Обещание не выполнено, загрузить игру, автосохранение, 14.22, наше время сейчас 14.24, соответственно, что загружаемся сюда, да, да, да, да, да, да, все, мы снова загрузились на эту локацию, снова проходим голышом, что я сейчас сделал, куда я пошел, а, все правильно, правильно, голышом нас сразу раздела, хорошо, понятно, о, ясно. Ясно. Саня, чепух. Чепух. Давай, давай. Делать же нечего. По-прежнему же делать нечего. Можем позволить себе это ш... ну, что? Это что? Это что? Это что? Ну, что? Это что? Так, мы... Ага. Хорошо, я продолжаю. Пушку не достаю пока. Пушечку я пока не достаю. Нужно найти вот... Блин, я не знаю, смогу ли я справиться с ними. О, пацаны, подождите, я не готов! Парау я пообещал, била! но я... я не готов, не бейте! Не бейте, ах. Блин, да как? Хорош! Раз. О. Так, загнали. Я... Загнали, загнали, загнали. Ага. Ага. Так, так, так, так дог догоняй его, догоняй, догоняй, догоняй. О! В смысле, куда ты пошел? Ах, блин, мразик! А, да, конечно, вдвоём уже меня собрались. О, шмаля. А ну, шмаляй меня, Ладно, ладно, одно обещание, короче. Меня сейчас убили, блин. Убили, нахер, да? Но это одно из пяти обещаний. Я просто, ну, как бы, извините меня, я не готов жертвовать вашим... Время Куда пошли? Я думал, он на меня уже пошел. Я не готов жертвовать вашим временем за свои тупости и неуклюжести. Да, я сейчас как бы... Пойдем-пойдем, пацаны, пойдем вот их там встречать. Гибель злу! Так, гибель злу мне уже, короче, стрелой захерачили. А, или это он меня стрелял? Нет, там есть. Есть а, назначенный наряд. человек, но я по-прежнему, я прохожу голышом, и все пацаны мои будут жить. Я как танк, я выступаю танком от этой так, на героическом уровне сложности Сотри. Так, надеюсь, Хиллс это не я ж не обещал без Хила пройти За правду, давай. За короля. За короля. Все, Беринга сейчас я их тоже щебечут нам эти курочки. Смотри, Воба, к разбойникам подходят подкрепление. Да, да, да, да, да. злу. Пипель злу. И он меня со старту, короче, лучник меня со старту стреляет. А... Давай, умри. А, ну вот, со спины уже заметили меня бандиты. С, с мечами и магией. Дай-ка с пятки тебе бахну. Так. А, еще одну, понял. Загрузить автосохранение, выбрать, да... Мы пойдем сразу, мы будем втанковывать, я понял Втанковывать сразу в лучников Лучники, они как бы, ну, дамажат хорошо по моим мальчикам А я, как вы знаете, за своих мальчиков стою горой И в этом не... А есть у меня еще из эликсиров, не из боевой магии У меня эликсиры, эликсир же есть Эликсир воли, э, усилитель воли Эликсир здоровья, понятно, эликсир жизни Редкий эликсир на травы, значительно повыша... повышающий. Увеличивает силу заклинаний, повышает твою способность аккумулировать магические энергии. Ценейшая вещь для любого, кто привык полагаться на волю. Поддельное обручальное кольцо, рубин, сапфир, хрустящий цыпленок, золотая морковь. То есть вот они эликсиры, которые И у меня нет. М -м Понятно. Саня. Спокойно, спокойно Просто я опять, видите, я, еще драка не началась Я уже пушкой махаю, как бы Ну не уклюж, да, ну не растороплив Ну еще поделаешь Окей, окей, погнали Все, я готов, мужчины, снова начинаем двигаться Я втанкую их сразу Да, да, да Все, я втанковал урон Буду Одного мы вырубили Ах ты, крысы, смотри и он даже, он на меня даже не смотрел, понимаешь? А он уже в меня влетел. Ты! Типа, начал драть меня, как сидорову козу. А, да, стихо не трогай. Пацанов, не трогай. Не так, уйдешь. полежи пока, вот этого вот в маске сейчас мы тут, ну, на троих расписали. Хорошо, Куда, куда ты пошел? Да. Давай, давай. Давай давай. Давай, веди. давай, давай. давай, давай, давай, наберемся. Пацаны, давайте, мы их встречаем здесь, чтобы они не прошли никуда. Внимание, давайте, еще сейчас... разбойники! Ой, а что это я сделал? Разбойники! Свертся! Так, заваливаем. Так, этого убили, молодцы. Давай. Пора убивать. Пора убивать за короля. Сейчас я еще в Великобританию выйду, ну. Так, погнали, хорошо, с ног ага, прикрыли пацанов от стрелы, надо было не брать обещание, что... О, сейчас реально выйду, сынай, да? Так, собираем, экспириенс, экспириенс собираем, почему? Я не делал ничего, как... Да там даже врагов не было, почему меня так... Голыми руками. Все, я пошел. Я, я вырежу что-нибудь. Обязательно. Я просто вырежу, чтобы вы этого не наблюдали. Я вырежу и сделаю так, что я типа красавчик и сделал это с первого раза. И вы даже не заметите, что я якобы не получил урона. Я вырежу все вставки, где я получал урон. Нет. Все, понятно. Вот меня втроем, короче, расписали здесь. Давай вот этому дадим, короче. Я нас первый ударил. Вот мы и щебещим. Так. Да тихо, тихо, тихо. Еще сердцем. раз бан смерть всем. Это мои пацаны, хлопцы просто со спины там на луте. По спине. Что что? А понял. Извините. Так давай. Не понял, ты еще уворачивался, вздумал? От моих ударов или что? Кого ты бьешь? Э? За тобой. Кого ты бьешь? Давай, ты за мной. Конечно. Так, чтобы вы еще вперед вышли, да? Вместо меня подрались. Угу. Смотри оба. К разбойникам подходят подкрепления. Так, четверку нажимаем. Смешно. Смеюсь. Ха-ха. Так. Промазал одной стрелой. Далеч. Я не делал этого! Я этого не делал! Я не доставал этот грибанный лук! Почему это... <соed> <соed> <соed> Ладно. Все. Все. Полная концентрация. Полная... Мать его, концентрация. Сейчас бахнем живительный напиток. Давай. Я не... Я, я... Пацаны, я обещаю, что я не возьму больше ни одного обещания в этой игре. Я не возьму ни одного обещания. Пацаны, я обещаю. Я это обещаю просто на всю свою аудито... Куда он побежал? Пошли! Ой, рот. Ладно, бери, пока мы тебя уничтожим. Ты сейчас обратной дорогой же пойдешь, правильно? Вот мы тебя тут и встретим. С пацинами тебя тут. Раз это. Раз, чешем. Я за тобой. Ну! Да куда ты пошел? О, хорош, хорош. Получил? Похрептинь, а? Друг, дружочек, другалечек. Давайте, все, горох собрал, как бы. Уже норм. Уже чувствую себя получше. Главное, горох собрать. Я собрал, я, я молодец. Итак, я. Сейчас на свет выйду. Я торжественно обещаю. Торжественно обещаю, что больше никогда ничего не пообещаю. Какому? Какое оружие я не доставал его! Блин! Все. Полная концентрация. Полная концентрация. Тут кнопка рядом с W, w идти вперед, кью это достать оружие. Достать пушку. Это лук достать Хорошо, я выполняю задание И задание, первое задание, которое мне дали Поручили, я его так фаршмачу Ну ты прикинь ну, ты ляни, крысы. Да пошли вы Все, твой урон мне не страшно Все, давайте, я танкую Думали я засу а Думали, что я буду до конца Трясись Просто я объясню, я сейчас разгоню, пацаны, почему я не э, выполняю задания с получением урона, потому что я не крыса вста встава вставать за пацанов, чтобы моих пацанов били, да? да? Чтобы моих пацанов били, а я за ними прятался. Я принимаю э, урон сам. И все, и не волнует меня. Счастье приходит, но да бан. Можно добить? О, хорош. Сотри, набиваю. Ты не хорош. На на на пенал, на пенал. Лежачего не бейте никогда, парни. Драки осуждаю в целом. Хорошо. Внимание, еще разбойники! Пацаны, сотрите тему, какую придумал. Вау. Так, ну что? Вижу. Так, пока приляг, отдохни Ага Пока тоже приляг, отдохни с, с арбалета пока прицелишься, дружок Тебя, ну, как бы Я думаю, они там вдвоем-то справятся с одним Блин, все равно Палью помогать, потому что Потому что больно, я им, ну, не доверяю Этим ребятам Пацаны, брат, братки, а -а. я. О, я прикрыл вас от выстрела от стрелы. Чем занимаетесь? Вы можете хотя бы даже не подходить. Ну, просто не ты подходите. Ты достаточно прославился, чтобы обладать жестом кровожадный рев. Спасибо. Спасибо. Пожалуй, Теперь в другой ты раз. Внимание, еще разбойники! Пошли. Да иди сюда, куда ты? Ну, сейчас ему просто ему сейчас его забанят. <Сп ской> так. Так, этого положили. Надеюсь, не... ну, вы там вдвоем. А, один на один они махаются. Ну вот эти сейчас умрут, короче. Там один на один сейчас тоже умрет. Почему вы разделились-то, а? Аль, он, он вообще стоит ему по барабану. Слышишь? Ему все равно. Так, понял, бегу. Понял, бегу. Вон они пытаются догнать его. <пытаются> Мать вашу. Какие вы дурачки. Давай, иди, уноси. Все, пойдем, пойдем. Пошли. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Все, это нормально. Это норм... Я гляжу, ты научился паре новых приемов. Ты не один yes. такой. Так мало оказалось. Надеюсь, ты проходить. научился особым приемом. Потому что иначе ты ко мне и близко не подойдешь. Ну уже, попробуй а увеличивают Боевой множитель или позволяют выполнить специальный удар махи, когда появляется значок. И это я знаю, это я учил, что такое. Значит, ты это можешь, Болото! Но утопил. Я все равно тебя побью! Да кого ты побьешь? Ты посмотри на себя. Я герой, я курощук. Это мне надо ее в рукопашку, вот так вот мать, э, мочить все это время. Э, ладно, я это перемотаю обещаю. Вы это до конца не будете смотреть, потому что я, я боюсь достать боюсь достать пушку, потому что мне сейчас скажут, а ты обещал же выполнить задание без пушки. Как ты так сделал? Зачем ты пушку достал? Ты что, дурак, что ли? Ты что, слабый, не мог пройти? Она а, меня перепрыгнул, понял? Я его просто вытолкнул за пределы, наверное, на локации. Ну это еще плохо, пьяный. она, она так смешно рычит? эй, панда. Так, так, так, так, так, так. А -а -а -а. Как овцу, как овца, как овца. Очень забавно, очень забавно Так, смотрим Дальше Осталось совсем чуть-чуть Герой, Саня на геройском уровне сложности бах Я, да я герой, говорит Я сейчас все пройду, тут как нечего делать Мне же это не составит труда Я же там сильный, я смелый, я ловкий, отважный и не бесстрашный Зачем мне с ней драться? Зачем мне с ней драться? Я уже сюда затащил даже, в ангар Долго это продолжаться будет? Булаками закидываю, Просто еще же не было вроде таблички, что типа миссия выполнена. А потом, молодец. И все такое. Черт, ты выиграл! Опять! Похоже, еще победа малых, остается за тобой. Бы. Но угу. твоя удача не будет вечной, дружок. Алкаш, какой. -то. Мы еще обязательно еще встретимся. Алкаш. И я буду а, я также на буду готове. Я да? Я же герой создавал по себе, по своему образу, подобию. Ой уж, как мы вам благодарны, прям не знаю. Ну, За еще, ящиками давай, придут в скорости, нам с женой как гора с плечи будет. И чего в этих камнях такого особого не пойму? Так пропади они пропадом по мне. Мне вашу ему денег стоит. Ага. Я про вас всем расскажу. Нам такие герои вроде вас и нужны. Миссии я психанул и провел 6 игры вне записи, чтобы накачаться. Ну ладно, значит, на это нужно обещание выполнить. Ничего не пропало. А, что это? Брошу Испер награда у меня, брошу Испер есть. Так, обещание. 4 из 5 выполнил обещание. Все, мне достаточно. Зайди в гильдию за заданиями. Зайди в гильдию за заданиями. Давай сначала мы наденем свой сет, потому что... Я обещаю, парни, я уже я говорил об этом, я обещаю. Я больше ни одного обещания не дам. Я не дам больше ни одного обещания Так, не понял, выйти Так, в гильдию за заданием идем Гильдия героев, все, перенестись. Переносимся в гильдию заданий Гильдию героев, гильдию заданий Понятно, понятно Дома и лавки на двери, которых написано Продается, можно купить Можно, хорошо Айда посмотрим, что у нас тут есть Нам 3000 дали вот этой Вот, ну мне, блин, мне не надо это Здоровье, типа мне не хватает на здоровье Мне не хватает на телосложение Хотя может быть можно здесь что-то Здоровье, уровень так Телосложение, уровень так, здоровье Выносливость максимум А, все, подождите, вот а, Скорость, скорость влияет на ловкости в бою Хитрость позволяет стать хорошим торговцем Развивает умение торговаться Бла-бла-бла Скорость, блин, может быть скорость Давай скорость качаем Потому что магию я, не, я магией не пользуюсь я чисто руками машу скорость уровень 5 давай купить меткость я не стреляю из лука позволяет стать хорошим чем-то кем-то хорошим кем-то так прокачали еще два две характеристики свои в принципе хорошо посмотрим по заданиям Сопровожди, сопровождение торговца хобо Торговцы. Задание, обещание. Взять задание без обещания. Хобово пещера. Взять. Кто убьет больше хобов? Взять. Я... Так, я набрал заданий. Теперь можно выбираться. Без обещаний. Парни, вот без обещаний. Я... Ой. Ой, а куда мне надо? Ой. Подожди, а куда? Куда? Куда мне надо? Подожди, мне надо вот туда. Глушвель-юк. Ммм... Как мне вот, вот там что-то есть, короче, я сейчас туда отправлюсь. Давай в глушвель. В... Нет, мне просто можно выйти. Просто выйти. Можно вот отсюда, просто выхожу, значит, ну... И двигаюсь в сторону. Куда? Какую сторону? В сторону первого задание. Чудесно! чудесно, да. Вот я мелкий, помню, <сёк> по ходил, когда мелкий проходил, пытался пройти эту игру. Я, знаете, на чем встревал? Я не знал просто куда идти, я не, ум... не умел пользоваться картой и для меня вот то, что вот там моргает сейчас коричневая штучка э, Плюс ко всему игра была еще на английском языке, который я вовсе не понимал Мне было лет 9, наверное, когда я пытался пройти эту игру Вот, да, и соответственно... Ладно, последний раз я вас уничтожаю Димеры. Какая мощь, в натуре Пацаны, цените, да? Как я сплюх их А, ну ясно Хотел, короче, выкинулись, но не получилось немножко. А что, можно все-таки получить пизду от меня? Я как бы что просто так пушкой машу. Ага, фарбалеты, да? Так, минус. Минус. Опа, стрелы увернулись. Вот этих двух пацанов развели. Развели. Развели. Ой, вот это баба, конечно. Вот эти феи, они тоже, ну, такие. Надоедливая, короче. Их, короче, хер убьешь, Их магии какой-то надо уничтожать, да? Во, значит... А, это пошла ты. Uh, я пошел. И мне интересно. Скорпионы. Понятно. Давайте еще что-нибудь. Всех врагов uh, игры на меня скинем. Я обязательно думаю, ну... О, как. Я пошел. Я даже не... Нет, нет, нет, нет. Нет, меня не забайтит на это дерьмо, чтобы я вот... Я могу... Я в эту игру могу играть как бы, ну, днями напролет. От них и тех же героев убивать вот это вот все. Я, ну, честно говорю. Не хочу... Вот этого вот убью как бы... Мальчика. Мальчишку завалил. С него лут забрал, потому что там рубины какие-то мало ли понадобятся И еще 864, прикинь, 864 экспириенсов Ага Ага Вы, хлопцы, тоже тут, смотрите, осторожней Тут как бы нечесть ходит всякое Будьте бдительны, мало ли что по на вашем пути встретится и вы не сможете преодолеть О, блин, у вас еще тут Так, двоих... Ой, хорошо, ой, хорошо Ой, хорошо Ой, ой, ой, как, ой, здорово. Так, а что ты крепкий такой? Слышишь, я же, я же что, я зря качался или что? Пью. А, как вам плечом об заклад? Наконец-то получилось, наконец-то получилось. Ваша милость, это я. Обращайся ко мне исключительно. Так, ребята, в жизни также хочу. Шучу, шучу. Так, и вот мы. А, еще куда-то дальше нас ведет, да? Тропа. Ну, давай, хорошо. Давай побегаем. Давай изучим. Здесь, я напоминаю, здесь я уже тоже был, я здесь качался. Я не знал, что здесь что-то нужно будет, но отсюда я выбил, по-моему, какую-то крутую пушку. Или денег до хрена По-моему, да, денег до хрена я вывел отсюда Здесь также я открыл вот эту дверь Мне нужно было убить всех моих врагов Вот напротив этой двери, чтобы ее открыть, да? Но я прочитал, что можно просто скушать цыплят Вот я скушал 15 цыплят И дверь открылась, сказала Ой, ты какой-то жесткий, Санечка Там вот так и было, так, так и говорилось Санечка, ой, очень жестко Пожалуйста, поле... А можно карту взглянуть? Потому что я, мне кажется, что-то пропустил определенно Где я? Я сейчас где нахожусь? Никто не хочет мне рассказать. Я хотел вот, ну, вообще вот туда пропасть. Нет, дубовый дом, дол, дом, дом, дол. Так, здесь я тоже был, глушевель был. Дубовый дол далеко, нет, не то. Портал Великолесье. А, вот сюда можно, нет? Подбор, так, коллекционная кукла часовня, скорма, нет, сопровождение торговца, нет. Хобов пещеры, кто убьет больше хобов. Блин, я точно туда иду. Интересно, интересно. Подожди, может быть серые это какие-то побочные миссии. Розовый домик, вот давай посмотрим. Розовый домик сейчас серый, наверняка это какие-то побочки. Так, сели поговорить с бабушкой в розовом домике в Великолесии. Хорошо, я сейчас поговорю с бабушкой в розовом домике в Великолесии. А это что за дверь? Почему она закрыта? Дверь, почему ты Я не открываюсь на первом свидании. Я лишь того, кто меня не... Действительно любит, да? Я, я... Ага, хорошо, я уже... При... Я, я, ну, подожди, может быть тебе рубин дать? У меня есть рубин, хочешь рубин? Ра, ра, ра, -а -а -а. подарочек Поддельное обручальное кольцо Нет? Я, я, я... Да как? Я ожидал тебе обручальное кольцо, а, карт, а, нет, снаря, снаряга, снаряжение, снаряжение, подарки. Можно нажать, пожалуйста. Так, подарки, обручальное кольцо я тебе дал. Сапфир назначить на как раз таки, давай первую. Ага. Так, на первую. Я, я, я, учу, что... я люблю тебя. Эй. Hey. Yeah, yeah. Я сейчас просто всру, наверное, все рубины yeah, yeah. Yeah, yeah. Да как? Да сколько? Ты ты, ты что, гонишь? Я тебя по-настоящему люблю, обещаю yeah, yeah. Я сейчас, короче, всру все рубины Если это не поможет, просто сокрани... э, загружусь в контрольной точки в общем, Вот это любовь вот, Бьет, значит, yeah, yeah. Осуждаю, осуждаю В игре, соответственно yeah, yeah. Мог бы открыться, короче, ясно Давай, ломайся дальше, малой Я, я, я сейчас пойду проходить Миссию Куда меня сейчас тэп, тэпнет Я правильно, Так. Портал великолесия Или, подожди, я что-то, я туда или туда Все, поговорил, я пошел говорить с бабулей Ты мне не интересно. дверь за тобой какая-нибудь По-любому, просто баночка с зельем Которая мне не нужна Отвечаю. Джеймс, это ты. Да, Джеймс, Джеймс, мой внук. Вы должны его найти. У меня, кроме него, никого нет. Такой славный мальчик, помощник. Мне без него не справится. Как красиво. Я знала, и, что и так бедная случится. Бедная Он опять пошел в пещеры. Я так и знала. Прошлый раз он там в пещерах такого страха натерпелся, но зато принёс оттуда немного золота. И еще кое-что нашел, пока там бродил. Не знаю, что это такое, но вам может пригодиться. Вот. Что за Шестигранный ключ? Пожалуйста, найдите его, не знаю, что мне делать, если с ним что-то случится. А вон как, да? Понял, хорошо. Я сейчас тогда... Я тогда побежал. Я тогда побежал. Сейчас что-нибудь придумаем, бабуль. Не пизди. Все будет ровненько, чётенько Все будет хорошо. Все будет кто, Все будет добро. А, в пещеры, да? А пещеры, наверное, вот сюда? Это вторая? Да. Бабуля, это побочный квест, который можно выполнить параллельно. И мы сейчас пойдем. Великолепский... Да, я здесь был. Вот там как бы какую-то мне пушку дали. Сейчас идем в пещеру. Вход в Хобову пещеру. Хоба-бобову пещеру. Вход в Хоба-бобову пещеру. Так, я убийца Хоба. Хоба. еще меня отсюда-то! Где? Кого? А кто сказал? Кто сказал? Вы откуда появились? Помоги! А, ну... Где ты? Дядь. Ты, ты дальше или что? А, еще Ага, ага, ага. Вроде убил. Вроде убил, вроде неплохо. Вроде даже как бы, ну, типа, и не чувствуется, что... Да, они бьют. Они бьют, безусловно, сильно. Это пока начальник, как бы, моба. Но вот эти вот огнины, я, их, короче, я тут... Я тут в этой пещере тоже качался. Они очень жесткие. Очень жесткие. Так, так, так... Так, так вроде нормально, вроде хорошо. Так, а что у нас здесь? 500 золота. Опа, ништяк. Опа, хорошо. Опа, а там еще сундучок. А здесь мне не говорят. Опа, помоги, там еще что-то сделай. Надо пойти пос посмотреть в этих. Модификатор какой-то достал. Как, эти, как, как пользоваться модификаторами? Как ими пользоваться? Что нажать надо? Что сделать? Так, я, я сейчас пройду вот в эти две закрытые двери. А бегу их, потому что они спамятся бесконечно. Сейчас чекнем. Там просто кто-то просил нашей помощи, а я даже не знаю кто. А когда я пошел в другую... Ооо, когда я пошел в другую комнату, там если мой бы о помощи прекратились. Во как. Во как, во-во. Блин, 4 с 5. Ну ладно. Ключей я не, не раздобыл еще нужное количество, но в скором времени обещаю это сделаю. Так, пацаны, вы меня как бы, ну, немножко это, поняли, поднапрягаете, да? Как бы по-русски сказать? А, пойдем тут еще одна вот пещерка есть Я и Может, вот тут надеюсь что тут потому что ну доносятся крики а все вижу клетки какие-то понял хорошо понятно супер удар. супер удар все давай давай минус мо эти хобы или хоббит или как их там Оба! Спасибо, оба. кореш, задолбал на меня тут сидеть у хоба в клетке. Да мы с ребятами полезли по пещерам сокровища искать. Говорят, их тут до ядре не фени. Ну, а хоба их сторожат. Поймали нас, по клеткам рассажали и по одному забирать принялись. Я ж не знаю, что они с парнями сделали, но криков было, ешь, что мать родная. Ешь, что мать Хотя меньше народу, больше доли, а? Да как насчет вместе пойти? Пацан. Искать сокровище сразу... Бойникам, быстрее, давай. А? Типа... Типа мой просто кореш будет, да? Я так понимаю. Давай с корешем пройдем. чё, Ничего страшного в этом не вижу. Кореш будет помогать. Только я извините, я сразу пойду, я не буду вас бить даже. Не хочу. Вы такие мерзкие. Ладно, я побью вас, потому что нужно будет прокачивать двое, а вы тот самый способ, нафиг да, тот самый экспириенс, который потребуется мне для прохождения. Плюс 20 золота. Ну, зачем? Так, так. Пошли, пошли смотреть в оба. Сейчас спускаемся вниз. Здесь снова... А, нет, здесь никого даже нет. Так, ладно. Вот так-то лучше. А, там подожди... Наверное, э... Но... наверное, ты хотел вот так-то лучше сказать по поводу сундучков, О, которые да я уже, ты, да? Я прям сквозь здесь чую, как золото, пахнет. Но мне пока свою долю сунуть некуда, так что бери все, А как выйдем отсюда, там и поделимся. А, то есть... Угу. То есть, вот так. Я, короче, я так понял, там нужно будет тебя убить в конце, чтобы ты деньги мои не забрал. Либо оставить и, под... и поделить деньги а с тобой. Сюда, моих, дружко, Но, ребят, моя репутация сля... славится тем, что я самый честный человек. Я не обманываю. Пошли, пока еще не Нет, тот... И этим я... О -о -о -о. И этим я вытаскиваю, типа, вот. На меня всегда можно положить. В любой ситуации. Если я чего-то не хочу чего или хочешь? не буду делать. Ты хочешь я... забрать ребенка? Я не отдам его. Жертва должна быть принесена. Приведи мне другого. И я отпущу этого. А можно просто убить? А, нет. Ступай, пока я не взяла и тебя тоже. А если я сейчас тебя убью? Помогите! Затоц. Почему готовься-то? Она что-то плохое может сделать или что? Да Стоп, не мне. Хотел. Она меня О, пошла жара. Саня! А, подожди, Вы здесь же... Ой-ой-ой-ой, хорош. Ой, хорошо, хорошо. Убили, убили. В смысле, она мне условия ставит? Ну... Дай-ка, дай-ка, я тоже Я тут побыстрее, мне кажется, справлюсь Так, молодые, все живы? Откуда вас тут? Малыши, малыши-кребыши А, смотри, сколько их бежит Вот они, наплыли, наплыли Блин, меня сейчас убьют нахер, да вы чё? Чё, чё, чё? Чё, вы меня взяли дрочить? Я не буду, вас. о, не Я даже не встану Сейчас вас разложу тут всех осторожненько да, Тихо, тихо, тихо, тихо Пойдет, пойдет. Так, что у нас О. в мешочке? А, Какое-то мяско, что ли? Флакончики. Так, здесь голды, голда, голда. Понятно, все это ясно. Все это понятно, все это мне ясно, все это мне изучено. А-а-а! А ты? А где мелкий? Ты вообще-то, нет? Пошли. Пошли. Э, молодой Подожди, а здесь вот этот ключ Можно использовать куда-то сюда или нет? Вот она мне дала какой-то шестигранный ключ А, скорее всего этот ключ Был от сундуков, понял Все, пойдем, молодой, не бзди Здесь все нормально, я чистенько Сейчас прочищу путь, проходики Все про... все, все, все прочищу, все будет хорошо ну, Так у меня два спутника Они должны здесь и заспауниться А, уже появились, да? Не было никого здесь Че ты там думал? Ой. Ясно Пацаны, не, вы туда не пройдете Просто здесь стоит э, Джонни Ракета Я как бы, ну, таких как вы Это пацаны из Вормса сбежали С другой игры? Кто Вормс застал? Помнит игру Это вот эти ребята или чего? Двигаем. Пойдем бабулечке отдадим ее внучечке. Сейчас-то, ну, как бы, небось, нападет на нас, ора вот эти триглобла. Так, тихо, не Помогите. Да ты кого? От кого тебе помог? Что тебе надо? От кого тебя спасти-то? Мама! Вводит мою команду! Да, да. Блин, повезло, что нету этих, которые от гуляют. Вот эти вот, конечно, мальчишки по до доставляли. доставляли не неудобств, дискомфорт. Ты посмотри сколько их, просто жесть. Повезло, что это.. я качался. Я бы не прошел эту миссию, если бы не прокачался, как Как бы игра дала возможность прокачаться? Я прокачался, извините. Я подготовился. Где <связь> а, вот, <И> смотри, <связь> что ты делаешь, это маленький Танос или кто это? Маленький Танос. Понятно. Вот откуда то та Таноса решили срисовать. <связь> посмотри, посмотри. Такой же губастый фиолетовый лица. <связь> так, мешочек. Золотомчик, как плюс 10, хорошо. Вроде, как, вроде копеечка, но приятно. Так. Как приятно. Как здорово и приятно. Так. великолепные, А, пещеры. Значит, золота-то там и не было? Ой, все зря Иди за мной! Да хоть живой остался. Думал, уж получ... неба никогда не увижу. Хорошо. небо ты не увидишь, понятно, да? Но мы сейчас тебе бабуле отведем, короче, небо увидишь. Опа, здесь порыбачить можно. Сатре. Сатре. Саня, рыбак. Матры-матры, чего научился есть это рыба, рыбалочкой. Ой, блин, я забыл как это делать. А, надо один раз нажать. Когда вот эта вот леска начнет. Оп. все, отпускаем. Прожимаем. Так, отпускаем. Ах, блин, сорвалась. Я сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас все получится. Я сейчас покажу. Сейчас, сейчас я покажу. Че чекай, чекай. Рыбалки. Научился рыбать. Ну, правда, я... я ну, а, нет. Когда-то я серебряный ключ вытянул с этого при рыбалке. Угу, угу. Иногда что-то полезное бывает. Так, останавливаемся. Снова тянем. Так, останавливаемся. Тянем. Останавливаемся. Тянем. Вытянули. Ты что-то поймал. Я что-то поймал. Давай. Давай, тогда покажи мне, что я поймал. Я... Рыба, ну ясно. Останов... Ну, извините, нет. Извините, это мне не было нужно. Но, Сюда как бы, а что мы приш... хотели поймать на рыбалке? Ну, как бы, собственно говоря. Подожди, Если ты, рыбачишь, ты ну, же меня с ней не оставишь? Рыбачишь? Ты думал, это, это слово не рыба? Давай я бабка в сто раз хуже. Как по твоему, чья это была идея, чтобы мне в пещеры лезть? Нет, я тут надолго не задержусь, сбегу при первой возможности. Вот она, какая бабка-то. А? Только с вещи прихвачу. А ты, наверное, награды дожидаешься? Только не говори ей того, что я сказал. Пойдем. Пойдем, сейчас награду получу. Там делай, что хочешь, малой. Твоя жизнь, твои правила. Бабуля. Вышли. Бабуля. Ах, спасибо, Бабуля, здравствуй. что вернули мне внука-герой. Джеймс, иди сюда, обними бабушку. Все? Эй, что происходит? Уходи сейчас же! Остановись немедленно! Эй, эй, эй что, что происходит? Куда? Эй. Остановись немедленно! У меня есть, у меня есть для тебя работа. Жень... Куда ты убегаешь? Чё происходит? Бабулю мы закадрили. Высокий и сильный, да? О, да, малыха, да. О, привет. Так, а что то дальше Чем мы дальше можем сделать hey. Hey. Hey. Может быть так сработает Четыре, hey. hey. там... пять Так, тут действительно я, я, я... На Втык <смех> дал, ушел. Так, по-мужски Значит, что мы дальше делаем Мы должны Подожди, а чё она там красным горит Вокруг зеленого. Красным горит вокруг зеленого. Интересно. Что мы можем там это. Так скажем, ну, сделать. А, бабулечка спит. Тебя здесь еще не хватало. Ну, подожди, нет, бабуль, не улав... бабуль, бабуль. А кровать а? может разделим? Эй, ну, как... Не улавливаем. Не, не О. улавливает. О, подожди, а тут. Ликсер воли есть. Тебя ведь а все здесь поймают. путешествие героя, часть 2. Хорош. Все, все, не бзи, малых, я ушел. Не знала, а, ну как бы вот так вот знай теперь. Знай, теперь, знай, теперь Саня ту, ну, как бы извините, ну португальский боец. Ах, охм мурил дедную девушку и спер книгу. Ах, расхититель. Ах, ах негодяй. великолепские пещеры. Так, ну что, ребят, хочу, э, хочу сказать огромное спасибо за просмотр всем моим зрителям. Нас становится все больше и больше, а это значит, что мы на правильном пути. Э, если понравилось это видео, обязательно ставь лайк и пиши в комментарии, что ты думаешь по поводу наших прохождений. Это важно для меня, чтобы понимать, в каком направлении двигаться и развиваться. Э, тебе хорошего вечера, всем спасибо за просмотр, всем пока. -у. Oh, In my heart, stays the fire.